Всем привет! Добро пожаловать на канал Ксеньори Тати, где мы учим испанский язык за три минуты. Сегодня мы с вами разберем некоторые существительные, которые могут быть как употребляться как и в мужском, так и в женском роде. Возможно, для кого-то сейчас открою Америку, а для кого нет, тогда просто он повторит все эти слова. Слово analysis, да, анализы какие-то, чаще всего употребляется в мужском роде да там Лос анализ и так далее Но можно и встретить Лас analysis. Это не удивляйтесь, потому что раньше Это слово употреблялось и в женском роде Дальше идем Слово арты Арты в значении искусства да, Употребляется в мужском роде Также в мужском Также в мужском Роде или арты Обозначает сеть для рыболовной Ловли И в женском же роде Э, в женском же роде, las artes, например, да, это умение, мастерство, хитрость, да. Например, вот в вот это вот знаменитая, так сказать, достопримечательность, да, la ciudad de las, artes las ciencias, да, видите, las artes, э, в женском роде, да, то, что это мастерство, вот умение такое, да. Самое еще интересное. Такое слово, как асукар, сахар, да, мужского рода. Все его выучили, как Эля асукар, но чья работа как раз связана, связана с сахаром, могут сказать и ля, асукар. Канал да, в значении канал, искусственное русло, употребляется в мужском роде. Например, in Санкт-Петербургу, а мучос каналий, да, мужской род. Но, канал в значении сосуд в организме, Обычно женского рода. И слово фин может обозначать цель, конец, окончание, и всегда употребляется в мужском роде эльфин, да, а, либо альфин, да, порфин, наконец, в конце концов, да. И единственное, число, сл... и единственное словосочетание, где фин употребляется в женском роде, это конец света. Ла фин дель mundo. И последнее на сегодня существительное это мар море, да, ляр. Мы вообще всего-всего учили как Эльмар, так ведь. Но Ламар говорят только моряки и жители некоторых приморских районов. Оно а обычные же люди, так, так сказать, мы говорим "эльмар". Также еще Ламар встречается в некоторых фразе и устойчивых выражениях. Да? Например, Ламар де большое количество чего-то. Асырсе -а Ламар выйти в море. Также еще Ламар иногда говорят. В различных стихотворениях, в поэзии, чтобы так прям красиво было. Вот и все. Подписывайтесь на мой канал. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Я на все всегда отвечаю. И подписывайтесь на мой канал, как я вам уже сказала. Подписывайтесь на мой инстаграм. И не забывайте заходить в мою языковую школу. Там вы найдете много полезной информации по английскому и по испанскому языку.